Тайком назначенные выборы, фейковые очереди, попытки подкупить кандидатов, грубое препятствование работе наблюдателей, незаконное снятие с выборов, подкуп избирателей, карусели, переписывание итоговых протоколов, чего мы только не насмотрелись на прошедших выборах. Но сейчас я расскажу вам о самом настоящем бандитизме, который устроили в муниципальном округе Семеновский. Мы находимся возле школы 522 в которой располагался избирательный участок номер 40. На фото с камер наблюдения в ночь выборов Сергей Лаптев, председатель ЭКМО Семеновский и его зам Михаил Васашков прогуливаются рядом со школой, а через 25 минут после прогулки неизвестные украли с участка бюллетени, забравшись в школу через окно первого этажа. Как это происходило, комментирует кандидат в депутаты Александр Зайцев, который из-за этой кражи не смог стать депутатом. Избирательная комиссия УИК номер 40 в лице ее председателя Цароева заранее готовилась фальсификация, так как в нарушении закона бюллетени штамповались вплоть до обеда 8 сентября 2019 года, уже в процессе выборов. Председатель Цароев специально затягивал подсчет бюллетеней, а затем осознанно пошел на нарушение непрерывности подсчета бюллетеней, унес их на первый этаж школы в неопломбированный сейф, никого туда не допустив, потому что заранее приоткрыл окно и заботливо снял цветы с подоконника. Закрыл кабинет и уехал в ТИК. Из ТИКа Цароев сбежал и передал ключей от сейфа пособникам. а те, в свою очередь, залезли через окно и подменили бюллетени на заранее подготовленные. Только благодаря случайному свидетелю удалось своевременно узнать о фальсификации. Женщина возвращалась домой и вспугнула вылезающего из окна вора. Тот, испугавшись, побежал во двор садика и ожидал там машину, которая его увезла. Была вызвана следственная группа и криминалист. Засыпали весь кабинет специальным порошком. Обнаружили слепок ботинка и отпечатки, но уголовное дело не было заведено, так как из вещей в кабинете, разумеется, ничего не пропало. При подсчете голосов за Единую Россию шли новенькие, немятые, аккуратно сложенные бюллетени с одинаковыми галочками всегда за пять кандидатов. Это видео было показано в суде по делу об отмене выборов. Там представители избирательной комиссии объяснили прогулки Лаптева и Пасашкова возле УИКа до и после кражи бюллетеней тем, что они объезжали все комиссии по долгу службы. Хотя почему-то во время этого объезда на сам участок они так и не зашли, как и не на один другой УИК. А вот что по поводу кражи бюллетеней говорит независимый член этой комиссии с правом решающего голоса. При подсчете голосов на выборах была нарушена непрерывность процесса. Председатель Цароев настаивал на том, что после подсчета голосов на губернаторских выборах итоговый протокол нужно сразу отвести в ТИК, а потом уже продолжить читать голоса на муниципальных выборах. Цароев просто нагло забрал бюллетени и положил их в неопечатанный сейф, который к тому же располагался не в помещении для голосования, подальше от глаз комиссии. Кабинет он закрыл на ключ и отправился в ТИК. Я, как ЧПРГ, поехал вместе с ним. ТИКи, конечно же, не ждали ни нас, ни итогового протокола. Пока ТИК тянул время, председатель комиссии Цароев вместе со своей заместительницей Солонар отправились в туалет, оставив меня, полицейского и секретаря, сидеть с документами. И пропали, примерно на час-полтора. По всей видимости, именно в этот момент председатель передал ключи от сейфа сообщникам и произошла подмена бюллетеней в УИКе. В 6 утра председатель позвонил мне и сказал, что на УИКе была попытка кражи бюллетеней. Я сразу вернулся на избирательный участок. Когда мы начали подсчитывать количество бюллетеней в сейфе, я обнаружил, что примерно половина из них была подменена на другие. Бумага была новая, аккуратно сложенная посередине и с одинаково проставленными галочками за единороссов. Это было забавно наблюдать, когда 100 бюллетеней подряд зачитывают вслух с одними и теми же фамилиями. Видимо, просто фальсификаторам не хватило времени перетасовать стопки. На днях городской суд распустил ИКМО «Семеновский», а члены этого ИКМО лишились возможности входить в состав избирательных комиссий любого уровня. Но люди на видео без работы не остались. Сергей Лаптев стал главой администрации ИМО «Семеновский», где и был председателем комиссии и курировал фальсификации. А его зам Михаил Пасашков получил должность в аппарате вице-спикера законодательного собрания Сергея Соловьева. Почему такие должности достаются жуликам, возглавлявшим один из самых скандальных избиркомов города? Да потому что они сами своими фальсификациями обеспечили должность главы муниципального совета помощнику Сергея Соловьева, молодому единороссу Яну Липинскому. Только посмотрите на эту дружную команду единороссов со счастливыми лицами. Ян Липинский, нынешний глава совета Эмо Семеновский. Его мать Галина Липинская, тоже депутат в этом округе. И старая подруга Сергея Соловьева, за которую тоже вбросили бюллетени на УИК-40. Александра Варникова, нынешний зам Липинского, назначившая себе сразу после выборов вместе с главой зарплату в 100 тысяч рублей. И это при дефицитном бюджете муниципалитета. И Алихан Цароев, председатель УИК-40. Он еще на прошлых выборах был пойман на фальсификациях, но должность за собой сохранил. Со стороны все это очень похоже на преступный сговор, где все участники фальсификации выборов получают свой кусок пирога. Самое настоящее ОПГ, где рука руку моет. 4 декабря будет очередной суд по отмене выборов на этом участке. И если он, рассмотрев все доказательства, закроет на них глаза, то это будет явным подтверждением того, что судьи потворствуют этому сговору. Иначе, как наглостью и насмешкой над обычными людьми, то, что эти жулики провернули в МО «Семеновский», не назвать. И мы не имеем права закрывать глаза на этот беспредел. Ставьте лайк этому видео, отправляйте его друзьям и знакомым, и пусть все знают в лицо тех, кто украл наши выборы.